Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить ванильные капкейки ко дню святого Валентина. Оформление у меня белково-заварным кремом. Сердечко внутри. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мне понадобится сливочное масло 150 грамм, сахар 150 грамм, мука 150 грамм. Здесь у меня сода пол чайной ложки, ванилин 2 грамма, щепотка соли и 3 яйца. Смешиваю сахар, муку, и все остальные ингредиенты. Добавляю яйца. Масло у меня было из холодильника. Я его немножко вот растопила в микроволновке. Также добавляю сюда общую массу. Соединяю все при помощи миксера. Небольшое количество теста мне необходимо испечь отдельно. Поэтому я прям выкладываю на силиконовый коврик отправляю в духовку. Для декора мне понадобится мастика. Сейчас я ее сама приготовлю с помощью зефира жевательного маршмеллоу. Я возьму 100 грамм. Добавлю сюда немного сливочного масла и отправляю в микроволновку. Вот она увеличилась в объеме. Перемешиваю до однородности. Вот такая однородная масса должна получиться. И всыпаю сахарную пудру. Сколько возьмет. Вот такая мастика получилась. Все, я ее оставляю отдыхать. Прошло 15 минут. И я снимаю с листа. Столовую ложку сырого теста и столовую ложку кипченой воды. Все хорошенько надо перемешать. Хочу поярче, добавлю сухого красного красителя. Вот что получилось. И сейчас буду формировать как бы такие ягодки небольшого размера иначе потом весь кекс выплывет наружу делаю как клубничка вот так формирую и здесь пальчиком делаю углубление получается такая как ягодка все главное большими не делать даже меньше чем грецкий орех вот так я сделала 8 штучек у меня масса осталась я ее положу в морозилку заморожу если тесто вам показалось жидковатым, просто добавьте немного муки, то есть 150-200 грамм муки. Все зависит потому что от размера яиц. Беру форму для капкейков, укладываю капсулу и заполняю сначала на дно. Теперь ягодки мои укладываю. Это будущее сердечки. И сверху закрываю. Сильно много лить тоже не нужно. Потому что все повылазит, будет как грибок. И будет тогда некрасиво. Основа для капкейков, то есть рецепт, может быть совершенно любой, который вы любите или привыкли кушать, готовить. Все, у меня как раз хватило на 8 штук. И отправляю сейчас в духовку разогретую до 180 градусов. Примерно 15-20 минут. Для украшения буду использовать вафельные картинки вот такие мишки так я подобрала подходящую по размеру круглую вырубку буду использовать фигурную сторону вафельные картинки на мастику я наклею с помощью докургеля И приготовлю белково-заварной крем на 3 белка. Крем готов. Капкейки тоже готовы. Еще горячие. Дам время остыть. И буду украшать. Я буду использовать насадку 1 b Это закрытая звезда на 6 лучей. Я хочу сделать крем двухцветным, поэтому с одной стороны я закладываю белый крем. Вторую часть крема окрашу Америкалор, 164 номер, розовый. Вот такой красивый цвет получился. На белковом креме. Ну вот, друзья, что у меня получилось в итоге. Очень символично. этого Валентина, не только родным, близким. На подарок можно. И что самое интересное, сердечко именно такого варианта. То есть как бы вы ни покрутили капкейк, с какой бы стороны вы его не разрезали, сердечко у вас будет все равно видно. Вот эту ямочку можно делать побольше. Здесь вот неровно разрезала, потому что сердечко у меня куда-то завалилось в сторону. Ну, в общем, суть вы поняли. Надеюсь, вам это видео понравилось, было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока.